Эй, всем привет, мои дорогие любимые ненаглядные. О, продолжаем Half-Life. Надо уже добить прохождение по нему, так что присаживаемся и наслаждаемся. Так, я уже тут неделю, блин, наверное, не заходил у него. Ты там контакт увидел. А ты думал, в сказку что ли попал? Безопасно он хотел, понимаешь ли? блин, так. Понять бы еще, что куда. тут понятно так ну что, я к вам туда что ли наверно да Сюда я понял еще Посмотри, нет ли да он стоит хм. А что если мы будем использовать вот это пока что? Слушай, они ну, прям хорошо так наваливают. Я бы сказал бы даже очень. А! Солдаты, солдаты, солдаты альянсы идут сюда. Да, костюмчик немного подхилим, по Тихо. Тихо, блядь. Давай-ка суплайчик возьмем. Так я это заберу, чтобы ты ее не навредил. блять Сука. Ладно, у меня до турек осталось Ту я поставил по ошибке. Еще солдаты. Еще солдаты. Да, не, похоже, только один. Это точно, что у вас проблема. Слышу. Подожди, братан. Подождите, катаны, устреляйте. Ну перезарядись ты блядь. Ой-ой-ой. Что, что, что, что, что, что, что. Видишь, я хирюсь, женщина. Гордон! Да что, ты где ты блядь? Ч ⁇ Гордон, блядь? О, здорово. Ну, ч ⁇ без меня не свыгнал бы? Прости, что так долго, Похоже, да ладно. Теперь иди, Подожди-ка. Давай-ка вот так сделаем. Ты где? Там? Отключила. Я тут костюмчик кинул. Да, вообще, в принципе, неплохо было бы... Перезарядиться да, давай старого гобного. Че это все? Иногда он не до конца его передергивает. Давай. давай, давай, давай, давай. Подожди. Сын, давай. Успеешь. Сейчас смотри. Оба. Комп. Давай выходи. еще один пост. Ах. где ты? Где? вот она Ха! попалась попалась О -о. пошли гордон не будем заставлять ее ждать Я поговорю с ней сама, Гордон. Она поможет нам выбраться. Эй! Эй! Эй! Слава богу, Нам известно все о тебе и Брине. Что? Ты все это время работала на Альянс. О чем ты говоришь? Черт! Назад, Мосман! Мы заходим! Привет! Алекс, что бы ты ни думала, поверь, я старалась защитить твоего отца. Садкнись и радуйся, что ты нам еще нужна! Мы перенастроим телепорт и уберемся отсюда к чертовой матери. Видишь, мы работаем с одной целью. Я перепрограммировала модулятор для имитации зендри Ты украл работу моего отца. Это ведь и моя работа. И я должна была доказать доктору Брину, что твой отец крайне необходим для любого нашего исследования. Хватит нести чушь! Смотри, Гордон, вон мой отец. Я его вызволю. Вы нашли Лая? Нет, благодаря тебе. Веди координаты лаборатории Кляйнера и вперед. Но нужно пробраться к платформе телепорта, а мы в взаперти. Я позабочусь об этом. Ну, идем. <смех> О боже! И ты с этим работала? Как долго! Раньше? Никогда. Я Альянс... ясно представляла то, что можно ожидать. И не сомневаюсь. Как будто нас поджидает. Альянс использует формирователь импульса с большой длительностью фронта, поэтому они долго заряжаются. О, ты его для нас уже подготовила? Молодец. Вовремя. Папа, сюда! Прости, что так долго. Надеюсь, с тобой все в порядке. Не беспокойся обо мне, дорогая. Джудит, так они тебя освободили? Не совсем так. Элай, я так за тебя переживала. Координаты, доктор Мосман. Так вот он, портал Альянса. Он меньше, чем я предполагал. Быстрее, Мосман. Доктор Клянер. Алекс, где ты? Мы в Новопросфект, и мы впервые испытываем имитацию Ксен. Вы готовы нас принять? В полной боевой готовности. Хорошо. Сначала мы отправим отца, он уже готов. Что Я это? Я смотрю за на тобой. Подожди. Надо пустить это назад. Что ты делаешь? Прости, Алекс. Это единственный выход. Нет, нет, не Что происходит, Сходи, сходи, сходи. что происходит? Сходи, Доктор Сходи. вы должны что? их остановить. Остановить кого? О, что это за координаты? Куда она его отправила? Нет. Гордон, прикрой меня. Нужно перезапустить портал. Используй пулеметы. Пулеметы? Где пулеметы? Какие пулеметы? Ты о чем вообще? Вот у меня один только пулемет. А вот эти, понял. Надо их как-то вместе ставить, блять. Ну, типа того. Идут... Да, тут один остался. Пулемет. Ну и что? чё ждем? Что ты не возражаешь? Итак Слышал, мы сматываемся. Ладно, док, мы не могу Давай, Гондон, Понял? не сматывался. Мы сматываемся. С тобою. Держись. Боже, получилось. Не говори. А где доктор Кляйнер? Доктор Кляйнер, выпустите нас. Алекс Гордон. Боже. Ламарк. А как вы сюда попали? И когда? Что случилось? Дорогая. Я и не надеялся увидеть тебя вновь. Я тоже боялась, что мы не выживем. Похоже, телепорт взорвался в начале передачи. Да, суплай, суплай, так, суплай, суплай, суплай, суплай, суплай. были серьезными, но это было неделю назад. Oui. Значит, неделю? Мы с Гордоном были там минуту назад. Удивительно. Неделю? Похоже, мы изобрели очень медленный телепорт. Похоже, необходим новый виток исследований. Неделя. Что же мы пропустили? Много чего, дорогая. Взрыв, который вы устроили в Новопроспект, стал сигналом к восстанию. А как насчет моего отца? Да, это очень неприятно. По словам Вартигонтов, он под стражей в цитадели. Нужно вытащить отца. Барни ведет наступление с этой самой целью. Еще один твой друг прибыл пару дней назад. Ты добрался! Молодец! Вася. Ну вот, смотри, все не так уж безнадежно. Я бы хотела разделить ваш оптимизм, Док. Док, отвечай, ты там? Эй, Док, ты там? Да, Барни, и я уже не один. Только что прибыли Алекс и Гордон. Ха, вот это новость! А я уж думал, вы пропали. Мы собираемся устроить здесь базу для атаки на цитадель. Гордон и пес придут к тебе на помощь. Я переправлю доктора Кляйнера в более безопасное место и найду вас. Мне пригодится любая помощь. Черт! Атакую! Давай, вперед! Гордон, ты слышал его? Я догоню тебя, как только позабочусь о докторе Кляйнере. Минутку. Я не могу уйти без ломать. О, нет! Даже она делась. Иди, Гордон, я позабочусь об этом. Гордон, погнали, погнали, погнали. Буду. Доктор Кляйнен, у нас нет Туда? ЛАМАР! ЛАМАР! Тихо. Давай, давай. Не знаю, чем мне воевать, мне воеприпасов нету, блядь. Хороший мальчик. А ты чё? Тихо, не подлагивать. вот давайте на этом серию завершим. Может такая прям не особо большая получилась, но главное, что продуктивная, да? Ну а с вами был Зазепа, ребята, блин, лайкосики и ваши подписки мотивируют меня для создания нового видео, так что давайте, не стесняемся. Всех люблю, целую, ваш Зазепа. Всем пока.